Это видео будет много моей речи и много личной инфы. Так что откиньтесь, расслабьте спину, потому что я буду долго долбить по вашим перепонкам. Подберите более комфортное положение задницы, заварите чайок, кофеек, в зависимости от того, что вы пьете, и внимайте. Всем привет, друзья! Да. Я не хотел делать это видео, даже не знаю почему. Наверное, тут не один фактор причастия на несколько. Во-первых, я ленивый. Это даже не так. Я вы, когда наступают выходные. В течение недели я всегда бодрый, у меня много идей в голове, но ну а реализовать их нет возможности, потому что надо корпить над пятничным роликом для канала. А когда наступают выходные, я дико уставший, потому что много работы... Я, кстати, хотел сходить на этот Игромир, но в, эти, в те выходные я просто уехал на дачу с родителями. Вот так вот мало сплю с плюс четверга по пятницу, и я просто хочу пропасть на три дня до понедельника для всех и полностью. Я просто хочу лежать и ничего не делать, или заниматься теми вещами, которыми я люблю заниматься, когда ничего делать не хочется. И часто из-за того, что я не хочу тратить время попросту на неинтересные мне вещи, чтобы выходные быстро не пролетели, я тщательно выбираю из вариантов, насколько мне интересно тем или иным досугом заниматься. И в итоге, вовсе нихуя не делаю дополнительный. Знакомьтесь, это я. А еще я часто не решаюсь выкладывать подобные ролики, потому что... Я не знаю почему, но мне кажется, что если подобные выставляют на всеобщее обозрение, то в основном, чтобы повыпендриваться, показать себя, возможно, от дефицита внимания, показать, как псевдо-хорошо живется и так далее, и мне это чудо. Псевдо-хорошо. У меня до сих пор валяется материал с отдыха на море, и я его также собирал с мыслью, что потом для лайва сделаю ролик, но реализация также разбилась к в вышеперечисленных пунктах. А это видео я решился сделать, потому что вы меня сильно просили. Я не люблю выставлять на пока свою жизнь, но в то же время я понимаю, что многим это интересно. Поэтому раз в год я позволяю себе публиковать что-то подобное. Как, например, ролик на 6 миллионов. Один день глазами Мормока. Как показывает практика людям на этой... Да, жизни. я в Москве Смотрите, живу. это так работает. Обычная бытовуха для меня, как ссора с Джоханом, например. Казалось бы, такой э, Это день Джохан? С кем-то из нас вам может быть очень интересно. Когда для меня это просто бытовуха. Такая уж у человека натура. Мы очень любопытные. И я не люблю такое говорить. И мне придется приложить немного усилий, чтобы это произнести. Так, секундочку О, ви, Видимо Многим я Интересен как Личность Почему я тебе эта фраза не понравилась? Видео. Почему же я решил поехать на Игромир? Спросите вы Хотя Джокон вроде тоже говорил, что он поедет на Игромир, но вот что-то я От него роликов не видел вообще ну, на третий день зарождения поводу. вселенной Емармок Сквада, если вы слышали о таком Один мудрый его член предложил Идею встретиться mm. в реальной жизни Когда я заговорил о том, что мечтаю Посетить какую-то игровую выставку Потому что мне это очень интересно а у нас mm. в стране с этим туго И так как мы тогда общались много и только онлайн Эту идею поддержал весь коллектив Но впоследствии из за череды разных событий Я встретился в итоге только с двумя Ну и с девушкой одного из них Изначально я вообще не знал, как подать вам этот материал. В итоге решил, что удобнее всего будет предсказать хронологию событий, попутно показывая заснятый на телефоны и экшн-камеру материал. Извините, что не взяли с собой оператора с хорошей аппаратурой. Он просто был дома и не знал о нашем существовании, о его. Спасибо Артёму, вот этому конопатому парню, за то, что... А, это Конопатый был? Кстати, за вертикально снятые фрагменты в этом видео благодарить тоже стоит. Я все подумал, что этот Джохан, оказывается, это Конопатый. и Кирилл. Я смог себе позволить свои 20 лет, 21 год, новый iPhone. Скажи, пожалуйста, слово бутерброд. Бутерброд. Я бутерброд. Скажу, что бутерброд. Я смог себе позволить... Я не ставил. 20 лет, 21 год, новый бутерброд. Я не вставил, да? Я был все это время под шафе, мы вообще не пили, как говорится, ни капли в рот, ни пальца в ноздри. Просто на меня все навалилось сразу и резко. У меня очень узкий входной поток по событиям. Все, что со мной за день до этого необычное происходило, это ковер, который мы с женой сдали к химчистку, просто чтобы вы понимали. Так что для меня все произошло сумбурно. Ребята меня всюду возили, и каждый день был насыщен экшоном, как Москва народа. Я ведь впервые был не только на Игромире, но еще и в России, в Москве, с места. Полностью не знаком. Все вышки еще не захвачены, и карта была полностью закрыта. А погоди, получается, он что, с Жоханом не пересекался, что ли, на Игромире? Это, Это как странно. Вроде его говорили, что поет на Игромир. Изучал, где мы были и что видели. Итак, началось все в среду. Билеты куплены, вещи собраны, сел в такси и поехал а -а -а. в аэропорт на свой первый самолет с рейсом Кишинев-Москва-Дамодедова. Все, что мне было известно... Да он да с молдовиц, кто не знал. Так это то, что их любят террористы и что они сделаны из оригами. Потому что все, что я не знал, было либо из фильмов, либо из новостей. Поэтому уже в аэропорту я начал бздеть, как баги в играх от моего присутствия. Но взлетели мы легко, через иллюминатор было видно, как отдаляются дома, деревья, машины, а потом все... Просто превратилась в сплошной Google Maps какой-то. Это все уменьшено настолько. Где твоя обычная, казалось бы, нужда сходить пасать, превращается в увлекательную мини-игру «Попади в мишень». еще хуенно при этом... Да, теперь болтает, получается. За бортом минус 50, скорость 900 км, полет нормальный. В московском аэропорту меня уже ждали ребята, те самые ребята, с которыми я общался уже столько времени по сети, стояли оба живые, и из плоти. Правда, когда я в кейсе на них горел, я был уверен, что они оба из говна. но нет, вроде и мяса. Поздоровались, обнялись, потискали друг друга, я херел от качества звука их голосов, и что слышу их в стерео, было непривычно их слышать не через сжатый звуковой сигнал дискорда. Приехали в отель, э, дубль номер один. Мы, где мы? Ну, Или это Джохан. Джохан? Мы в Европе. А, меня ныбай. Мы в России. Спасибо. <реклама> я уже успел с Или это не Джохан? Они даже лучше, чем на картинках, кстати. Посидели, поболтали, знакомились по новой, так сказать. Я дал ребятам привезенные из Молдовии магнитики. Потом все разошлись по номерам. И я немного поработал с материалом для пятничного выпуска. Кстати, этот ноут в поездке меня очень сильно выручил. Он компактный, и в нем ты целый GTX 10. Больше, Реклама. Так что, если кому-то это интересно, характеристики и модель вы видите на экране. Ну а ссылку я оставлю в описании. Ну и, в принципе, на этом среда закончилась. Четверг, четвертое, десятое. четверг четвертого числа в четыре с четвертью утра ли курить... <coughs> четверг четвертого числа, это день открытия выставки Игромир. Правда, это был пресс-день, и народу там было не столь много, как в остальные дни, но я все равно переживал и нервничал. Я переживал и думал об этом дне задолго до его прихода, потому что понятия не имел, как все может сложиться, как часто меня будут узнавать и так далее. И так как я не особо... Ну ты душу, же это, то, что ты -поедешь, поедешь на Игромир. Может получиться просто затерять в толпе и примерно так оно и было приехав на игру миру входа мы обнаружили огромную очередь но нам добрые феи помогли пройти мимо нее зашли походили погуляли по выставке кто-то натанцевался. танцевался, посмотрелся на тех кто танцует все было легко и меня вообще не полили я просто гулял и любовался выставкой находиться в месте где все завязано на видеоиграх это какая-то фантастика это были райские кущи для меня Первый, с кем я сфоткался на Игромире, был Позитифон. Я его просто как-то в толпе заметил. Я херел. Первый живой сука-ютубер, которым... А, это Пози! Я просил и он даже узнал меня. Потом ко мне два парня подошли, и я даже раздал первые в жизни автографы. В этот же день я встретил Женю и Леху из Утопии. Мне нравится то, чем ребята занимаются, подписаны слежу за их творчеством очень давно. Еще с тех пор, как у них было 200 тысяч на канале. Подошел, тихо, сфоткался и ушел, давя лыбу. Общем, Они сфоткался. были на Игромире или на своя прелесть. Ровно так же, скромненько, на следующий О, день я сфоткал на Довыдове. раунд. Моя личность по-прежнему не раскрыта. Скрытая съемка продолжается. Мы ходили, вкушали Игромир и изредка ко мне подходили фоткаться и некоторые даже дарили мне разные сувенирчики. О. Спасибо вам, ребят, мне очень приятно. Я буду хранить. От папы, что в метро исход. Багов не нашел. О, плен, а вот этот интервью я видел мало, без реакции правда? парень и попросил дать мне большой интервью. И в принципе вот так прошел четверг. Впечатление от Игромира. Вот вы же сколько здесь уже находитесь вот сейчас? Я понял, что это первый день? У меня много эмоций, не только от Игромира, а от Москвы в целом. От... Я не ожидал, что он мог такой маленький рост вообще. ...которые давно общаюсь. Очень нехорошие эмоции, положительные, настроение хорошее. Конечно, я никогда не был на таких гороприятиях. Круто. Окей, спасибо вам большое. Супер, ну просто, блин, видно, что действительно скромный, простой парень, который... Не знал. даже он волновался, когда у него интервью брал, не то, что я. <зыв> Пятница пятая. Пятница. В пятницу мы пришли на экромир, уже зная, что народу будет больше. На второй день уже стали подходить чаще, два раза даже сажали толпой, но я никак не сопротивлялся. Мне наоборот было занятно. Вчера было немного, сегодня немного подобрал. Да хоть канопата вроде новым а рос, не но уж сам конопатый ниже. Мармока. <зыв> <зыв> <зыв> Дим, честны, к такому вниманию быстро привыкнуть можно. Успели глянуть О, в доме столпы Нессы Яндука, выступающего на сцене. Там же увидели Конора из Detroit Become Human, он же да. И не успели мы оглянуться, как выставочный день уже подошел к концу. Попрощались с Игромиром, так как это был наш последний день его посещения. И поехали в торговый центр авиапарк, в центральном атриуме которого расположен огроменный цилиндрический аквариум длиной 4 четыре этажа. Пришлось охеревать в очередной раз. В ТЦ мы искали мне чемодан, так как Рядом с моим домом есть торговый центр океани. Там тоже есть такая труба, где рыбки плавают. Но он, правда, меньше размером. И сейчас он вообще у нас как, закрыт на реконструкцию, как бы. Сувенирчиков Там же и там же исходили на с О, молодчик, Веном, прикольный фильм. Суббота была посвящена полностью Москве. И начали мы с Планетария, который был расположен рядом mm. с отелем, где мы проживали. Там было очень круто. Куча экспонатов, демонстрирующих различные природные явления и физические законы. Испытали почту, создавали искусственные облака и торнадо. Для пересказа всего пребывания в Планетарии понадобился бы отдельный выпуск. Так что я не буду заострять на этом особо внимание. Под... Я в Планетарий ходил только один раз. Мы с родителями ходили, там смотрели типа такого кино, вот оно под... Типа куполом таким было, вот по полукруглое. Тут дальше по хронологии. О, да. я понимаю, химчу, я не <св> Потом мы спустились в метро. О да, московское метро. Ах. То, что должен попробовать каждый турист. Интересно. Впечатление от него. Там сквозит. Немного. Самую малость. А еще что меня удивило, так это глубина и масштабы работ при построении всего этого. Там реально целые многоуровневые Бригадные. сети. сеть. А еще оказывается, тут никто пулями не расплачивается. Меня наебали. Прокатившись на метро, мы приехали в парк на ВДНХ. После истории с парком Соболева, я боюсь что-либо рассказывать о другие московские парки. Боюсь, что некоторые вообще подумают, что это видео реклама Москвы. Упаси. Значит, прогулялись по парку, посетили Москвариум, посмотрели на рыбок разных, мелких и больших. Вот, вот это все рыба. Вот это маленькая. Рыба, рыба. Вот побольше. Вот рыба. Скаты. Да. Можете верить, можете нет, но я даже русалку видел. Настоящих. Еще... После Москвариума мы просто прогулялись пешком. Ну а ближе к вечеру решили посмотреть Красную площадь. Что за экспедиция без посещения Красной площади? Ребята, мы хотим прийти сюда именно вечером. Тип, здесь вечером То, что пропустил. Они вообще говорят, что Москву и Россию в целом надо смотреть только под покровом ночи или под градусом. Говорят, что за окна живут только так. Все, пошли домой. Это, это из я шарю, я... <свят> Праздник нам приходит, праздник к нам приходит. Да, уже реклама такая телевизор идет, кстати. Вечером, чтобы, красоту, да? <свят> чтобы я не увидел трещины, штукатурку. <свят> Здесь... <свят> ну, местами, да, есть такое. Здесь очень много людей. Здесь просто смотрят и фотографируют. Просто... Ну, как Мармока не знать? Баги, приколы, фейлы. Ленин, да, спит непробудным сном. Потом зашли в ГУМ, что на Красной площади, и в принципе все. Хотя нет, там еще приключения небольшие были. Мы с ребятами хотели хату на четверых снять, чтобы отдохнуть нормально. В общем, сняли, поехали туда поздно ночью. Приехали, дом недостроя, натопление голяк. Холодно так, словно мы на хате у саб -Зира. Сидим, Что сюда, саб взвешиваем плюсы и минусы, и тут Кирюха выдает. Цитирую. Нет, ну дом — пушка. И в тот же момент садится на столик, что поблизости. Столик складывается, Кирюха на жопе на полу, нога столом придавлена, Кирюха стонет, мы задыхаемся. Жаль, момент падения никто не заснял. А вот так стол сложенный отлежит. Ну, он как бы не совсем делает спешку, он нарезки там смешные делает по играм. Короче, как было? Как было, да? То есть там стол вообще что ли не скрученный был, получается? очень поздно назад в отель. Воскресенье. В воскресенье все проснулись очень поздно. Успели мало, в основном катались на метро. Были в ТЦ Мол, что рядом с Москва-Сити, зашли в МАК, поесть на еды, попытались оформить заказ, но, видимо, от того, что царь багов был рядом, он, сука, забаговал и выдал... Да его ладно! Я даже не трогал его, отвечаю. Оттуда вышли уже в сумерках. Я посмотрел... притягивает баги. Мы в отеле. Мы собрались все в моем номере и весь оставшийся вечер провели в душевной обстановке. Играли в дженгу, ели вредную еду, общались, угорали и все. Тут полномочия воскресенья <связывая> кончились. Восьмой понедельник. Понедельник это день отчаливания, проснулся, умылся, упаковал свое имущество, попрощался только с Кириллом, потому что ему на поезд, а Артем поехал со мной в аэропорт провожать меня. Мой самолет должен был тронуться в 16.30, но уже в 2 мы были в аэропорту. Было еще много времени, чтобы просто поболтать и попрощаться как следует. Я так думал, потому что будучи уже в аэропорту, я опоздал на свой рейс на 4 минуты. Опоздал? Обидно, ну что -то ж что -то так, нормал. на 4 минуты. Если твоя мама называет тебя неудачником, расскажи ей про меня. Короче, Артем с полпути вернулся назад в аэропорт. Между делом я успел взять другой билет на 11 вечера того же дня. Продлил свое пребывание в Москве за очень недешево. Но зато с чем мы еще посидели? В итоге я в самолет все же попал. Во второй раз взлетать полегче, но все равно не без переживаний. И тут, кстати, не обошлось без бага. Во всем самолете нормально горел свет, но одна единственная лампа... Уебить. Опять у Мармок. Она над моей головой. Я так реально скоро в проклятие поверю. Тушины четко. Ночь, погода на улице шикарная. Жена меня встретила, и мы уехали на такси в закат. Хэппи-энд. Ох, ребят, вот как-то так я слетал в Россию. В заключении, что хочу сказать, за гран поездкой я остался доволен. Было много интересных моментов, много смеха и хорошего времяпрепровождения. Я увидел ребят, посетил Игромир, увиделся с некоторыми подписчиками и немного посмотрел Москву последствий, как оказалось, в другие дни на Игромире меня даже больше ждали, чем в первые дни. Только потом я наткнулся на фрагменты видео, где люди с плакатами меня ищут по выставке. Это не круто. Я обращаюсь к этим ребятам и всем тем, кто хотел... А, был следующий раз, сказать, где себя искать просто? В, каком... в каких местах Игромира и Комикона? Они не болтаться по всему вы... Игромиру с табличкой, а, и... где где мормок еще мормока. Я просто боялся не справиться с большим потоком. Я не хотел. Раскрывать на всю свою аудиторию все детали, потому что я понятия не имел, что меня будет ждать на Игромире. На основном канале уже 7 лямов, а я ни разу не делал сходок, я не знал, чего ждать. Но теперь я прощупал почву, да, так что когда я в следующий раз соберусь на Игромир, я об этом не забуду упомянуть на основном канале, и вы меня точно найдете. Всего хорошего и спасибо. Просто спасибо. Обожаю, обнимаю. Пока. А тебе спасибо за интересный влог, если это можно назвать влогом, конечно. Ну а этот, привет, я Марк там был. О, Nvidia карты Вот так вот, лайкусик, мне понравилось. Так, ну давайте вернемся к его обычным роликам по этим багам приколам фейлам.